Я напомню, что в до 2013 года мы были аутсайдеры в рейтинге Казанского федерального университета области. И в этом году мы уже в КФУ крепкие середины, а в России по синболу педагогическим направлением мы вторые покупаем этот Также в ходе встречи участники смогли задать ректору, волнующую их вопросы. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.